Здравствуйте, уважаемые руководители, сотрудники, те, кто занимается продажами, те, кто занимается работой в офисе и те, кто вообще интересуется изменениями в своей жизни. Меня зовут Вячеслав Богданов, я руководитель компании Мастер Продаж. Мы находимся в городе Кишиневе, Республика Молдова. И у меня есть для вас интересная информация, которая будет полезна каждому, кто смотрит это видео. Знаете почему? Все очень просто, потому что она нужна каждому. Дело в том, что у нас есть такая новость, что каждую пятницу в 18.30 и до 20.30 мы проводим бесплатный вводный тренинг. По продажам для тех, кто интересуется продажами, для тех, кто руководит отделами продаж, для тех, у кого есть подчинение продавцы и тех, кто просто занимается продажами. Этот бесплатный вводный тренинг предназначен тем, кто хочет пройти у нас обучение, но еще не получил полной ясной картины того, какое обучение мы предоставляем. Это обучение предназначено для тех, это бесплатный водный тренинг, предназначен для тех, кто хочет получить какие-то инструменты из области продаж, а потом под, по, применять их самостоятельно. Это обучение, бесплатный водный тренинг по продажам, который начинается в 18.30 каждую пятницу, предназначен для тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. Конечно. Каждый из нас может говорить, что хочет изменить жить к лучшему. Кто-то из нас хочет сказать, что я изменяю свою жизнь к лучшему. Но просто взгляните на себя, но немного ранее. Если ранее во многих областях вашей жизни с тех пор до, до сих пор ничего не изменилось или все ухудшилось, тогда этот тренинг. Точно для вас. Потому что в нашей компании есть конкретное обучение и конкретные, даже сказать, можно сказать, не обучение, а коррекционные курсики или программы, которые могут помогать любому человеку. К нам на обучение попадают такие люди, которых вы только сегодня видите по телевизору, завтра можете увидеть у нас в классе на обучение. К нам на некоторые коррекции попадают и руководители, и владельцы бизнесов и продавцы, и разные другие люди, которые просто хотят изменить свою жизнь к лучшему. Поэтому вам осталось просто позвонить по номеру 0794-11313 или 067-677-277 и записаться на этот тренинг. На самом деле э, очень важно, что вы записались на этот тренинг, потому что места на этом тренинге лимитированы, и мы не набираем огромные сотни людей для того, чтобы провести этот тренинг. Поэтому, еще раз напоминаю, сайт наш, masterprodage.md, в разделе «Контакты» вы можете получить больше информации. В разделе «Услуги» на нашем сайте можно получить немного небольшое описание бесплатного вводного тренинга. И напоминаю, на него обязательно записаться, для того, чтобы вы смогли поучаствовать на этом тренинге бесплатном вводном тренинге по продажам спасибо что вы меня услышали спасибо что досмотрели это видео до конца в описании этого видео вы найдете снова контакты и информацию о которых я о котором э, я говорил в этом э, видео и э, вы можете записаться просто найдя номера телефона в описаниях этого видео или в комментариях к этому видео я желаю всем хорошего настроения высоких продаж и побольше хороших людей рядом, чтобы ваша жизнь только улучшалась. Всем привет и заходите к нам на сайт masterprodage.md